Привет, это Немиркин, добро пожаловать на канал. Знаете ли вы, что для формирования привычки требуется около 21 дня? Представьте, сколько привычек вы могли приобрести за годы жизни. Некоторые из этих привычек могут быть здоровыми и изменить вашу жизнь. Но есть и несколько привычек, которые являются токсичными и не приносят пользы ни вам, ни окружающим вас людям. В сегодняшнем видео давайте узнаем о привычках, которые могут быть токсичными. Итак, с учетом сказанного, вот пять токсичных привычек, которых следует избегать в жизни. Первое – сплетничать. Если вы знаете, значит вы знаете. Сплетни или болтовня, называйте это как хотите. Сплетни – это пустые разговоры или слухи, особенно о личных или частных делах других людей. Многие, возможно, участвовали в сплетнях в той или иной мере. Хотя невозможно никогда не иметь негативных мыслей о чем-то или о ком-то, вы можете контролировать то, что вы делаете с этими мыслями. Хорошей альтернативой высказыванию вслух может быть записывать все свои мысли в блокнот или на телефон или прослушать диктофон и проговаривать свои мысли вслух. Однако следует помнить о предостережении, не позволяйте этому попасть в посторонние руки. Номер два. Не прощать себя. Все совершают ошибки на том или ином этапе жизни и точка, но чтобы обрести счастье, вы должны уметь отпускать их. Последствия этих ошибок не определяют вас. Ошибки – главное слово здесь. Простите себя и научитесь пережить боль от своих прошлых ошибок. Бесконечно долгое сохранение этих вредных чувств негативно сказывается на вашем психическом здоровье. Лишь одно можно сказать наверняка – они оставляют после себя уроки. Важно научиться смеяться, когда что-то идет не так, потому что иногда так и будет. Самопрощение – это намеренное сохранение внутреннего мира и отражение здоровой самоконцепции. Когда вы признаете свои недостатки, подтверждаете свои эмоции, берете на себя ответственность, обнаруживаете свое вдохновение, учитываете полученные уроки, устанавливаете четкие границы, относитесь к себе с любовью, состраданием и благодарностью, и исправлять ситуацию по мере необходимости, вы поступаете по-человечески. Номер три Обвинение. Легко свалить вину за свои поступки на кого-то другого, но правильный ли это путь? Все любят побаловать себя, время от времени бросать себе вызов. Так почему бы не бросить вызов самому себе, признаться себе в том, что вы могли сказать или сделать. В следующий раз, когда вы окажетесь в ситуации. Когда захотите свалить вину за свои поступки на кого-то другого, сделайте шаг назад. Проанализируйте, почему вы хотите обвинить кого-то другого. Осознайте, почему вам легче это сделать. А затем подумайте, как признаться в своих поступках. Номер 4. Попытка угодить всем. Часто ли вы замечаете, что делаете что-то только для того, чтобы сделать кого-то другого счастливым? Конечно, делать что-то только для того, чтобы сделать кого-то счастливым порой достойно восхищения и важно. Но не за счет себя. Чаще всего проблема заключается в вашей неспособности сказать нет. Если вы не можете сказать нет неправильным вещам, вы не сможете сказать да тем предприятиям, людям и возможностям, которые вас привлекают. Говорить да другим часто означает говорить нет себе. Важно признать свою ценность. Напоминайте себе о своих целях и шаги, необходимые для их достижения. Первый шаг, однако, это понять, чего вы хотите достичь. Вы должны осознать свою жизненную миссию, амбиции и цели, чтобы ничто не мешало вам идти своим путем. Номер пять. Употребление алкоголя и или курение. Как часто вы пьете или курите? Хотя долгосрочные последствия сочетания алкоголя и табака все еще изучаются, предварительные исследования показывают, что смешивание этих двух веществ может иметь серьезные и долгосрочные последствия для здоровья. Это может быть связано с тем, что алкоголь растворяет химические вещества в сигарете, когда она еще находится во рту. Канцерогены могут попасть в ловушку в чувствительных тканях горла, в результате чего повышается риск смертельных заболеваний и не подается подсчету тот ущерб, который, который это оказывает на повседневную жизнедеятельность человека. Упражнения, медитация или здоровое питание – вот лишь некоторые способы помочь победить стресс более здоровым способом. Отказ от привычек – задача не из легких. Вы не сможете освободиться за один день. Это потребует постоянных сознательных усилий. Маленькие шаги в правильном направлении помогут вам продвинуться дальше на пути к вашей цели. Вы можете столкнуться с разочарованием из-за отсутствия результатов, но это не повод сдаваться. Вы прилагаете усилия. Как говорится, хорошо начатое, половина сделанного. Есть ли у вас какие-либо из этих привычек? Если да, то как вы думаете, помогло ли вам это видео распознать их? Не стесняйтесь оставить комментарий ниже со своими мыслями, опытом или предложениями. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделитесь им с теми, кто использует или подвержены этим привычкам. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажимайте на кнопку уведомлений, чтобы получать новые видео. И как всегда, супер спасибо за просмотр.